как он жжужит здравствуйте глубокожаемые любители ледных видов спорта ни за что не догадаетесь где мы мы на легендарной выставке фриздрихафен вот вот она вот эти павильоны я еще сам не знаю куда идти но мы там где раздают счастье посмотреть на самые яркие достижения э, авиационного мира современного. Друзья, мы подошли к автожирам. Что это такое? Это определенная ветвь э, развития авиационной техники. Автожир, да, это с одной стороны еще не вертолет, но с другой стороны уже не самолет. И, конечно, вот как вот эта хрень выглядит, реально впечатляет. Смотрите, какое интересное инженерное решение. То есть толкающий винт вот здесь находится. Хвост, который автожиру, в общем-то, видимо, нужен. Какое-то крыло, которое в полете создает небольшую подъемную силу. Ну и так вот ротор, который позволяет этой всей хреновине взлетать с максимально короткой дистанции. Посадка здесь, как вы видите, впереди пилот, сзади, наверное, два пассажира. Возможно, скорее всего, эта штука трехместная. Интересно. Автожир с крыльями я еще не видел. Что, зачем крыло может быть, просто на... это все позволяет летать на более высокой скорости, скорее всего. Сейчас мы попробуем найти на нее какие-то характеристики. Выглядит эта штука феричная. То есть я недавно спорил с одним коллегой, который говорил, что автожиры это вот вообще такая вещь, такая вообще замечательная. Я говорю, слушай. Если она такая замечательная, почему же все на них не летает? Э, вот эта вот, наверное, штуковина, шестеренка. Это предварительная раскрутка ротора. Все это сделано для того, чтобы этот автожер действительно мог очень быстро с короткой дистанции взлететь. Собственно, его преимущество, что он... Это почти вертолет. Но в отличие от вертолета, у него нету э, привода на этот винт. То есть он летит за счет того, что, э, соответственно, вот этот винт толкающий создает движение ну, по сути он летит как вертолетная авторотация и из-за этого это можно сказать почти планер который летит пока работает двигатель если двигатель не работает он все равно летит планирует но есть у автожира свои подводные камни свои плюсы в общем тема такая сложная как ты относишься к автожирам не знаю никогда не пробовал но очень Слушай, интересно ну, да? вот это мне нравится штуковина то есть она уже ну, красивая она красивая она может приземляться практически ну. как вертолет ну по сути да знаешь меня больше всего что смущает что сверху есть вот такая вот длинная хрень ротор да. и ты никогда не дум... не знаешь когда он сломается потому что столько всякого всего вращающегося всякие вибрации фигации еще чего-то достаточно одежно и ну понятно любая птичка в этот ротор еще чего-нибудь то есть понятно также можно думать что крыло планера можно то же самое словить Конечно. Но вот меня всегда в автожирах смущает вот эта штука. И если бы у нее был стреляющий парашют, то я бы первый сказал, а, что да, вещь. Но тогда вин... должен быть отстреливающийся винт. Как вы видите, друзья, нет в мире совершенства. Но мы попробуем сейчас почитать про эту штуку. О! Пока не понимаю. А, ну да, два, два пассажира может быть. Можно груз таскать. Здесь должна была быть какая-нибудь мужественная музыка. Оп. Ну, летает смотрите друзья ведь не врут вот вот эта штука которая That's там cool, стоит yeah. она вот так летает и это уже конечно от автожиры отличается как довольно существенно все таки есть еще аэродинамика какая-то крыла видимо это каким-то образом стабилизирует всю систему то есть такой реальный классный гибрид да слушай ну красивая красивый я не знаю но то ли он здесь не дособран как-то я не увидел Механизма, который бы предраскручивал... Как это? Вон, э, же, вон же там шестеренка. Шестеренка, но исполнительного элемента никого нет. -то нет. А то Ну да, друзья, шестеренка есть, а элемента нет. Ну там гидравлика должна быть, маленький гидромоторчик. Или гидромоторчик, или электромоторчик. Микро-гидро-электромоторчик, чтобы раскрутить винт. Написано, сюда не наступать, это углепластик. Это Вообще, для того, чтобы вся конструкция очень... была жесткая. Интересно было бы на этом проекте. Да, согласен. Вот, вот очень... меня на выставке вот эта хрень впечатлила. Пошли дальше. Ан-180. Что это за самолетик? Скажи мне, как вертолетчик вертолетчик, что это за штука? АЭШ, Аш. Трон какой-то, ну, газотурбинный, видишь, у него выход какой. 180 лошадиных сил, турбиночка небольшая, значит, работает на дизеле. И смотри, какой простой. А вот уже мы попадаем в царство вертолетов. В этом я вообще ничего не понимаю. Вижу что только что четырехместный вертолетик. Собственно, я так понимаю, при покупке вертолета шампанское в подарок. Да. Нравится такая хрень? Четырехлопастной это побезопаснее, чем двух. Ну конечно. Да? Ну вот вам, пожалуйста, четырехлопастной вертолет, который Сергей валит дальше. Трехлопастный вертолет. Какие хотите, такие будут. Опять же, еще один трехлопастный вертолет. Это у нас, я так понимаю, автожир. это, конечно, уже автожир. Крыла у него нет, как у того. Но выглядит симпатично. Четырехместный? Нет, двухместный. Аккуратненько все такое зализанное. красивенькая Тоже два вот эта конструкция. Видимо, какой-то это имеет... Ну, видимо, нужен точно стабилизатор, кили. Соответственно, две балки сбоку. Пропускается между ними винт, совершенно логичная схема. И вот здесь уже видно предварительного предварительная раскрутка винта. Вот она, вот этот вот гидрошланг, ну рукав высокого давления. Я вот сколько лет в гидравлике до сих пор нормально разговаривать не научился. Он как раз приводит в движение гидромотор, который раскручивает, ну, собственно, винт. Вот еще как это выглядит. О, очень красивая экспозиция, Ведь так и подсветочка сделана грамотный стенд, согласен может быть в автожирах когда они вот так выглядят что-то есть потому что, как правило, выглядел это намного хуже все, что я видел до этого очередной двигатель 40 лошадиных сил ЕПРОП. проб моторчик этот, судя по всему, как раз специально разработан для этих геропланов. Это же судя по всему стремительно можно сказать эволюционирует из уродливых таких вот штук непонятных до вполне себе красивых видите даже вот номер повесили что можно ехать на нем по дороге общего пользования а потом взять и взлететь здесь 915 роток установлен Тут уже вполне себе такая мощная штуковина и вот это должен лететь немножко быстрее потому что видите посадка у него э, не параллельная а последовательная И это значит что сопротивление меньше едет быстрее огонь любовь моя у немог друзья рассказываю историю я вот такой аппарат не мог, разобрал давинтика, но только старенький, который Олимпиаду в 80-м году э -э, подметал с двигателем 60 лошадиных сил, разобрал давинтика и сделал из него лебедку. А история, как я полюбил не мог. Э -э, я летал в Курае, где немцы доехали, с, ну, естественно, из Германии до вот этой чуйской степи и в ручей заехали набрать воды. Ну, там брод, они заехали, вы выкинули шланги, набирают воду, идет какая-то бабушка смотрит на номера, и говорит, давайте так вот ты клятый, нашу еще и воду тырите, и так далее, и тому подобное, а какие же гады, ну мы с бабушкой говорим, бабушка, это же гости, они проехали там 6 тысяч, 7 тысяч километров, чтобы, значит, посмотреть красоту э, Чуйской степи, нет, вот, ну и я познакомился с этими немцами, они рассказали об этой машине столько всего хорошего, я в нее влюбился, и дальше по чуду совершенному, мне досталась машина там не за очень большие деньги, но в плохом состоянии, которую я привел в идеальное. она сейчас работает в школе в Санкт-Петербурге у Артема Лузового. Привет моей любимой машинке и моим хорошим друзьям. Работать будет вечно. Потому что вот это вот не может не работать вечно, не вечно. Посмотрите, какая. Это вот какой-то, ну не знаю, не дом на колесах, а это чудовище какое-то на колесах. У него получается, поднимается крыша, вот это вверх. Это может вообще проехать, по-моему, везде, где только живут люди. Друзья, вот, смотрите, я маленький такой, вот, метр восемьдесят, вот, и худенький. И вот это вот чудовище огромное. Вот это что за хрень? Вот это какое-то что-то такое уже очень ядреное, рубленые формы такие. Посмотрите, какой огромный сарай летающий. То есть автожир, но с такой кабиной. Называется он, видите? Айсус какой-то. Это будет вот и Дельтаплан. Тоже такой весь зализанный, красивый. Очередная вариация на тему гирокоптеров. Могу сказать, что гирокоптеров или как там, автожиров, их Действительно, много снимают, Фу, много снимают, много представлено на выставке. Ну, может быть, в этом что-то и есть. Но боюсь я вот этой вот летающей мельнице, слишком много в ней всего крутится. Наконец-то Сергей дождался счастья, вертолеты. Он всю выставку ходил, мечтал о такой штуковине. Вот. Вот. такой симпатичный вертолетик с моторчиком в кольце даже видите что-то там работает двигатель Ой, даже не знаю какой ну видно что это не турбина что-то внутреннего сгорания вот он еще этот же вертолетик в другом виде подвешен Швейцарский вертолетик, да. красивый. О, вот они у кишочки хорошо видны сейчас, друзья, как эти. Все выглядит под брюшья, явно летавший, видите, не, не халтура какая-нибудь, настоящий летавший экземпляр. Пойдем дальше. Зал славы вертолетов. Тишина наступила. Все уже разбежались. Ну, тут, понятно, классический Робинсон. 66-й, тут никого и ни, не им 44 -й. Это у нас что-то трехлопостное. Где почему-то трехлопостные вертолеты нравится Не знаю почему. Вот хоть у меня.. Понятно, что его парковать сложнее, но как-то веры мне больше в три лопасти. А вот в две веры нет. Вот видите, опять хороший трехлопостной вертолетик. Это уже военный какой-то аппарат. Дошли до военной части выставки. Даже такая присутствует. Какой-то летающий сарай большой. Ух! Даже вот тот случай, когда я бы сказал, что красивая вещь летит. Но вот это совершенно некрасивая вещь. Но, видимо, тоже летит. Но выглядит она, конечно... И она двухлопастная тоже. Ух. А вот это уже выглядит лучше. Айрбас. Какой-то серьезный вертолетик для, там, не знаю, для чего. Но судя по тому, что военных вокруг много, видимо, для нужд армии. Вот этот. Вот больше всего мне, наверное, нравится вот этот. Большой. Красивый. Изящный. Это полицейский. Нет, уже не нравится. Полицейский, я боюсь, вертолетов. Ой. ну вот так. Да, это все-таки уже тематика. Опять же, вот это тоже, видимо, полицейский вертолет серьезно ну такое понятно что простому смертному человеку не нужно это все для цели государства нам не сильно интересно очередной робинсон 44 потом какая-то большая опять штуковина но они конечно вот такие вертолеты поражают воображение прям вот белый 412 о как-то вот немножко так аж голова от не кружится а вот видимо веселая и славная вис... штучка CH77 вот это все в вариации на тему ранобота все просто двигатель ротокс а так вот он и есть. Вот Ранобот. Такой вертолетик есть у друга моего Саши. Потрясающая штука, простая, классная, летающий мопед. Я делал как-то случайный ролик про Саш, другой, который не ранобота а Компресс. Есть на канале. Ну как-нибудь, как Саша наконец-то доедет до меня, обязательно сделаем про этот вертолетик обзор. Это у Сашки, моего друга, такой вертолет. Мы на нем, знаешь, как гоняли по горам? У него, получается, запас по мощности достаточно приличный. Он там и на высоте хорошо прет, потому что турбина есть. Чем? Потрясающая игрушка. Простая, как валенок. Да, и... да, пошло, да. это ротокс. Это ротокс. И ждет он немного. Вот, вот твое счастье, если ты вертолеты еще любишь. Ну, там э, внутри втулки находится тяга, которая все это регулирует. Да, действительно, да, поднятовая да, штуковина, изобрел ее аргентинец один. А ребята, которые его производят, братья, они ну, то скажем так, эту идею сэксплуатировали. А вот это уже очень большое что-то. Это, друзья, Бел 505. Огромная штуковина. Прям вот я бы так сказать сказал гигантская. И она скольки местная? Нет, она несмотря на то, что пятиместная, но... но она сильно больше, да. Сильно больше. Ну, видимо, там грузовой отсек большой, там можно брать с собой а, много пива. пива на рыбалку. Ну огромная штуковина. Ах, не, вертолет это тоже не мое. Слишком много жрут. У меня учился друг. И он все время, когда начал летать на планере, считал бочка в час, бочка в час. То есть за один час его вертолет съедал бочку топлива. <свят> Поэтому так сначала считал. Очень полюбил планер за это. Друзья, мы, похоже, завершили. Это был вертолет и был крайний зал. И, наконец-то, не прошлось 8 часов, как рабочий день на выставке. Мы все обошли. Самым замечательным павильоном был, естественно, с гибридными технологиями